Здравствуйте! Сегодня будем готовить ассорти из огурцов, помидор и патиссонов. Вместо патисону можно и применять кабачки, но в данном случае это патиссоны. Кабачки или патиссоны берем молоденькие. Огурцы по усмотрению, но лучше брать тоже молодые. Для лучшей просолки огурцы и патисоны или кабачки режем пополам или на несколько частей. Так они лучше просолятся. Помидоры закладываем целые. В консервации будем производить 3 литровые банки. Берем 5 литров воды, заливаем и кипятим ее. Как она вскипит, проливаем все огурцы этим кипятком и даем настояться им где-то 12-15 минут. Потом остывшуюся воду сливаем из банок посуду, которую будем подогревать и снова подогреваем. После как вода закипит, опять же проливаем кипятком данные овощи. Данную засолку мы не будем ее стерилизовать, мы просто ее проливаем кипятком дважды и третий раз будем заливать маринадом. После второго раза заливки кипятком, отстоит оно в свое время 12-15 минут, всю эту воду выливаем в кастрюльку и добавляем туда ингредиенты для маринада. Маринад мы сразу будем готовить на 3-3-литровые банки. Это 4,5 литра воды, которую мы слили из этих банок. Сюда добавляем 6 ложек соли, все берем с горкой ложках, 9 ложек сахара и 9 ложек 9% уксуса или 3 чайных ложки лимонной кислоты. По усмотрению, кто что хочет. А также не забываем и положить специи. В данном случае мы ложим укропа, три зонтика, гвоздики, три штучки, чеснок, три зубчика и черный перец горошком по своему вкусу. Все это кипятим вместе с остальными ингредиентами. Кипятимся это не менее 10 минут и данным маринадом без ингредиентов заливаем в банки для засолки огурцов. В конце видео будет записано количество ингредиентов, необходимых для приготовления данного маринада. Все эти ингредиенты засыпали в воду и теперь доводим данный маринад до кипения. Как вскипит он, берем и проливаем все огурцы этим маринадом, равномерно распределяя воду во всех банках. Должно хватить как раз на 3 банки 4,5 литра. Проливая огурцы данным маринадом, будем осторожны в обращении с кипятком, чтобы не обжечься. Как мы видим, двухразового пропаривания овощей кипятком и третий раз заливкой маринада, овощи данные в банке просели, поэтому не будем волноваться, когда первоначально накладываем овощи сверху, они просядут от пролития кипятка. И как мы видим, 4,5 литра маринада, как раз хватило на 3-3 литровые банки, потому что к этому количеству мы же добавляли и уксус там и другие ингредиенты, которые дополнили свой объем к объему воды. Берем достаем из стерилизации металлические крышки и накрываем банки для дальнейшей закатки их закаточным ключом. Берем закаточный ключ и закрываем каждую банку ключом. Лучше, конечно, использовать ключи полуавтомат. Они предостерегают нас от перезакручивания, чтобы банка не лопнула. Ну, если у кого нет вот такой возможности, то простым ключом надо быть осторожным, чтобы не перекрутить банку. Будем внимательны к этому. Вот так закрываем докаточным ключом. Это ключ полуавтомат. Он сам фиксирует ограничения, чтобы не раздавить банки. Потому что, если мы не будем присматривать, то ролик, который прижимает крышку со дна, может придавить и стекло. И поэтому пойдет разрушение стеклянной посуды. Вот так выглядят законсервированные овощи в банке. Красиво смотрится. Помидоры ложит каждый по своему усмотрению. Где больше, где меньше. Каждый кто как хочет. После закатки данной консервации переворачиваем банку низ крышкой до полного остывания. Как многие советуют накрывать, это не надо никакого, но это не дает эффекта, а то же самое остается, что и без накрывания. Всем желаю приятного аппетита и удачи в консервации овощей на зиму. Надеюсь, это видео было полезным. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч на моем канале.